я попала здесь спокойно и цветно в каждой вазе тьма бокалов хоть пиши с них полотно ах питония красавица питония она относится к распространенным цветковым культурам и ее популярность объясняется широким разнообразием сортов и неприхотливостью в уходе если вы планируете выращивать это растение рекомендую вам покупать семена профессиональные и я уверена в их высоком качестве, как посадочного материала. Профессиональные семена проходят тщательный отбор, контроль качества, проверку всхожести. Рассада получается из семенного материала превосходная. Показатели ее это жизнестойкость, что может гарантировать исключительное качество продукции и соответствовать ее европейским и российским нормам. Я сажала джаконду и взяла ее в этом году. Петунья джаконда – совершенно новый тип питуньи, результат многолетней селекционной работы. Это наиболее универсальный гибрид, который когда-либо существовал на Земле. Идеально подходит для всех существующих видов производства рассады, молодых растений и озеленения. Представленная серия имеет замечательную способность адаптироваться к широкому диапазону культур от минус 5 до плюс 40% и продолжает расти при низких температурах. Растения непрерывно цветут с ранней весны до поздней осени, благодаря гену мужской стерильности, присущему у данного гибрида. Также замечательно смотрится серия Петуни Джаконда Бэби, растения непрерывно цветущие с ранней весны до поздней осени. Благодаря гену мужской стерильности, присутствующему у данного гибрида Петуни, этой серии, Идеально подходит для всех видов, видов использования горшков, контейнеров, подвесных корзин, а также для озеленения и лошадного дизайна в открытом грунте. Благодаря удивительной способности гибрида питония джедаконда бэби к интенсивному ветвлению, растение производит огромное количество цветов в течение всего периода вегетации. Сила и энергия гибрида позволяет растению быть высокоустойчивой к серой гнили, по сравнению с другими существующими ныне сортами гибриды петунии. Размер цветка 5 см. Следующая серия, которую я взяла, это Easy Wave. Что значит легкая волна? Одна из самых простых в выращивании ампельных петуний. Исключительная по компактности крупноцветковая ампельная питония. Но лучше используется в напольных кашпо. Также может высаживаться в открытый, в открытый грунт, где образует Сплошной ковер площадью до 1 метра квадратного. Наращивание плетей до 1 метра. Лучше развивается в объеме 7-8 литров грунта на одно растение. Необходима регулярная подкормка и удаление увядших соцветий для обильного цветения. Следующая серия это шокуэй. Невероятно обильное и очень раннецветущее растение. Придает небывалый объем. Красоту этой серии. Размер цветка 5-4 см. Высота кустика 17-15 см. Длина свисающих побегов 80-100 см. Цветет обильно с июня по октябрь. Преколектно подходит для подвесных кашпо, балконных ящиков. Следующая серия Петуни это Опера Суприм. Серия Опера Суприм представляет собой Петуни для подвесных корзин крупного размера, диаметр взрослого растения 90-120 сантиметров. Растение сильно ветвятся, образует шаровидную форму. Растение выглядит очень ажурно и легко, напоминает облако. Для хорошего развития одного растения требуется объем не менее 10 литров грунта. Ну, в аларе Размер цветка 7 сантиметров в новоларии многоцветковая непрерывно цветущая полуампельная серия питоний, которая формирует новые цветоносные побеги в пазухах цветов с середины куста, не оставляя ее голой, что часто случается с ампельными питониями конкурентов. Как правило, у стандартных питоний цветение опускается каскадом вниз, обнажая голые ветки стебля в центре растения. Вот питония новолария была выведена для устранения этого недостатка обычных ампельных петуний, И благодаря высокой устойчивости к повышенным температурам и неблагоприятным погодным условиям серия питуней Нову Лави» идеально подходит для кашпо, подвесных корзин, ландшафтного дизайна и озеленения. Следующая серия, которую я буду сажать, это серия Три Лоджия. Серия каскадных петуний. У нее длин... характеризуется длительно мобильным цветением, и хорошим ветвлением, неприхотливостью и устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям и легкостью выращивания. Высота растения 15-25 сантиметров. Диаметр куста 50-60 сантиметров. Прекрасно смотрится в ландшафтных композиций, кашпо, ящиках на балконах и горшках. И следующая серия которую я приобрела это капри. Размер цветка большой 12 сантиметров Капри – это гибрид крупноцветковой питонии. Совершенно новый тип питонии, результат многолетней селекционной работы. Это наиболее универсальный гибрид, который когда-либо существовал на Земле. Идеально подходит для всех существующих видов производства рассады, многолетних растений, молодых растений и озеленения. Представленная серия имеет также замечательную способность адаптироваться к широкому диапазону температур от 5 10 градусов минус 5 до э, плюс 40 и продолжает цвести при низких температурах растения непрерывно цветут с ранней весны до поздней осени благодаря гену мужской стерильности, присутствующую данного гибрида питунья серия капри идеально подходит для всех видов использования горшков контейнеров подвесных корзин а также для озеленения и ландшафтного дизайна в открытом фунте благодаря способности в питоне серии каприи к интенсивному разветвлению растение производит огромное количество цветов в течение всего периода вегетации.